Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем начинать проходить карту, которая называется Джоливил. Ну что, ребята, поехали? Итак, ребята, как бы... Зима началась, оставлять вас без зимнего летсплея я не собираюсь, поэтому я нашел карту, которая называется Джоливил. На самом деле, я ее хотел пройти в прошлом году, но что-то пошло не по плану, в общем-то. Вот, поэтому будем проходить в этом году, ну и еще два месяца следующего года. Я надеюсь, я хотя бы наполовине не остановлюсь и доведу это дело до конца. Главное, не слиться после первой же серии, как это было в прошлый раз. Короче, кто не знает, что это за карта. В общем, это как бы адвент-календарь для бомжей. Тут есть э, сундучки, то есть тут написан день, то есть 1 декабря, 2 декабря, 3. И так у нас до 31 декабря. До 25 декабря. С хера до 25 -го. Ладно, окей, останемся без э, 6 дней. Окей, не критично. <свят> вот, начнем мы сегодня с 1 декабря. Я это видео записываю 5 окей. Да, главное вовремя, знаете ли. Это, кстати, карты на двоих, но так как... Э, у меня нет друзей, которые пошли бы со мной играть на этой карте, поэтому я буду играть а, один. Вот... Надеваем ботиночки. И вот у нас, собственно, 1 декабря. Читаем задание. Хоу-хоу. О, нет. Скорое Рождество. Где же моя олени? Возможно, Гринч неподалеку в своей пещере. Пожалуйста, помоги Джоливиллу. Рождество должно быть спасено. Пройди на. Это сторона норт Изер. На. Северо-восток. Это же... <смех> Подождите. Пройди на северо-восток к хижине. Эм, за полюсом. Я правильно вообще перевожу это? <смех> к мистеру Джинджеру. Ага. А, пройди через мистера Джинджера под мостом. Найди комнату, в которой закрыт дэшер. И приведи его к моим саням. С уважением, Санта. Господи, я пока это перевел, наверное, сдох бы уже. Видимо, для этого нам дали э поводок. Честно сказать, я уже не помню, где это находится. Я, по-моему, этот квест сделал. И не один раз. Вот. Там Санта, Железный Голем. Чё, мужик, привет, банка. Чё есть? Давайте украдем подарки, кстати. Почему бы и нет, собственно, да? Так, у нас тут есть Гринч Маунтин. То есть, там у нас Гринч. Ой, блядь. Нифига, ёб твою маму. Я аж испугался. Frosty Portress. Ага, что ты там? На татарском <laughs> Вот, у нас здесь, значит, вот такой вот Дилдо стоит <laughs> Хер какой-то Короче, нам нужно найти Джинджера Мистера Джинджера Где Мистер Джинджер? Нам нужно сначала пройти через Джинджера А потом О, Мистер Джинджер Хаус Вот, нам туда куда-то Услышите это? Ну-ка, давай еще раз пой они, короче, напевают песни. Я совсем про это забыл. Такие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет. Что это? Это пипец. Теперь же нам нужно найти какой-то мост. Так. Мист. Ага, вот нам вот сюда. Ой! Ты чё такой злой, Джинджер? Мистер Джинджер, вот. Ага. Help, мистер Джинджер, fix his house. Ну, типа, помоги мистеру Джинджеру, эм, почини его дом. Нифига. Ты чё такое делал с домом-то? Господи. Что это за бомбежка, Донбасса? Ага, вот, мост. Мы прошли по мосту, и теперь нужно идти по дороге. А куда дорога-то дальше? Мужик, не подскажешь случайно? Ла-ла-ла-ла. Такие поют. Ага, вот, вижу. Вот, вижу все. Вот они. Наконец-то. Опа. Джолливилл Таун. сантас Workshop. Ага. Какой глен. Эй, Лен, капеков. Стых. Ага, вот, у нас здесь комната с Дэшером. Это было не так уж сложно. Тут есть яблоки, кстати, давайте заберем. Разгрузочный день на яблоках. Сейчас тут будет у нас паркур. О, да, я помню этот момент. Да, как тут только одному паркурить, не представляю, честно говоря. Так, сейчас будет позор года. Я вроде как не просрал еще весь свой опыт паркура, но, короче, нормально все. <связывая> как он такое? Не ожидали? Хуяк. О, кстати, классно получилось. Давайте спаунпоинт поставим. А, там же есть лестница, все нормально, все нормально. <связывая> лестница есть. Я уже думал, а то возвращаться еще придется сюда. Слушайте, я еще ни разу не упал, что удивительно. Почему я прохожу паркур просто на раз и два? Усп... О, опа, опа! Спаривание. Давайте хоть скрин сделать. Блин! У них романтика. А у нас депрессия. Я Дэдонсайд, мне девять лет, я хочу в психо -кидск. День первый. Оба-на! Хоп! Давайте чуть-чуть отойдем <с, dirty fucking sword> <laughs> Офигеть, я прошел паркур с первого раза, вы видели? Ёпта, я пвпшить не умею, зато на паркурил. <têm> <Pl vida> <g his mouth> вот, так, и вот у нас, собственно, дэшер То он у нас не пролазит через двери, потому что это версия 11.2 Давай пролазь, опа, жир на жопик по-моему, вот здесь была дверь. О, да, там есть плиты. Возможно, оттуда нужно будет как раз-таки и выходить. Кстати, это зараза за нами. Да, все вообще прекрасно, за нами бежит. Опа! О, как все угадал! Все прекрасно. Так, и теперь чё? А -а Давайте попробуем пойти, короче, через вот этот ш... О, вот я вижу, куда нам идти. Все прекрасно. Так, это. Блин. Зараза! Мне тебя привести надо, а ты в лодку залез. Оставь лодку. Пускай стоит. <свят> Покататься хочешь? Могу покатать. Кстати, напишите в комментариях, кого бы вы хотели со мной видеть в этом летсплее. Потому что мне очень интересно почитать ваши комментарии на этот счет. Вот. Так, это зараза за нами, а то она постоянно любит этот отрываться. Так, мы сами уже почти дошли, я вижу этот огромный елдак, который видно, блин, не знаю, с северного полюса. А, мы на северном полюсе. А, и ладно. Ну вот, по факту. Так, ты идешь за мной, все прекрасно. Оп, пошли. Пошли. Ну-ка, сейчас придем с тобой. Это ты что ли сделал? Реально, он, кажись. Не, хотя он до этого типа молчал. Интересно, кто это, что это? Чё, Санта? Пу, пу пу В общем, первый день мы с вами выполнили. Все прекрасно, все круто, все замечательно. И теперь нам нужно будет с вами взять краситель один. Допустим, красный. Я люблю красный цвет. И носок. Покрасим его и. Вот в рамку. Опа. И вот это вот все пространство мы должны будем с вами заполнить носками. Крашенными, кстати. Это даже не оскорбление было. Вот. В общем-то, ребят. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Всем удачи и всем пока.